Хай. Hey. Итак. Времени у меня мало. Вот, хотел показать вам музычка моя, говорит, как я делал календарь. Вот, как я сделал такой календарь. Вот, смотрите. Харьков, доставка воды. звонит твоему личному менеджеру на 099 199 58 88. Максим. 7 до 22 без выходных. Вот, видите календарь. Себек, вода. Я сделал русско-английский <coughs> Что у нас Харьков говорит в основном на русском языке. Вот. Кто бы там что не говорил, вот как есть такая программа дизайн календарей. Вот я ее скачал. Выбрал шаблоны там, короче, и вот так вот сделал, бац. Видите как? Все легко Легко, при желании все можно сделать. И набрал вот текст. Такой вот раз и все. Вот текст. вот можно вот так сделать вот можно так оставить вот смотрите на чуть-чуть увеличим О, побольше сделаем это а слишком много вот так в самый раз будет О. Вот, вот так вот, раз, и сохраняем, сохранить как изображение, вот окончательный вариант. Вариант будет. Опа! Одна страничка и вторая страничка. Вот. И теперь берем. Вот, окончательный вариант. Вот как она будет у меня. Вот как получается. Блин, а все равно сохранила так, те, ч. Блин, конченый, сука. Вс. А ч она так сохранила под урацкому? А, а ну-ка. Вот раз и два. Вот получилось все. Всем пока-пока. Покупайте.